Что ты делаешь? Не смей туда заходить. Агент София, здесь мы начнем наши поиски. Я до сих пор не имею понятия, что мы ищем. Мы оба. Очевидно, здесь наблюдается нерегулярный всплеск пропавших людей. У нас есть пара очевидцев, но ничего конкретного. У нас есть что-нибудь, на что мы можем опираться? Кто-то из местных сообщил, что видел призрачный грузовик с мороженым. Местная полиция пошла по следу, но они ничего не нашли. Посмотрим, что мы сможем раскопать. Надеюсь, здесь не прячется какой-нибудь страшный большой монстр с большим ртом. Что, ты не хочешь запомнить свой первый день на службе? Извини, неудачная шутка. Итак, что у нас тут есть? А, вот и наш фургончик с мороженым с привидениями. Возможно. Не особо похож на аномалию. И еще работает. Я бы сказала, даже замораживает. Супер сюрпризный вкус. Не против, если я попробую? О, это ужасно. Может, это и есть сюрприз? А, он соленый и кислый. У него даже консистенция странная. Ммм, <связи> на вкус как человеческая плоть. Откуда ты... А, знаешь что, я не хочу знать. Думаю, этот грузовик с призраками может быть нашим виновником. Давай заплатим штраф и уберем эту штуку в Зону 17. Принято. Вау, это одна из моих самых легких операций. Время для музыки. А, это не тот путь. Эй, София, кажется, ты пропустила поворот. А, София. Стоп, почему играет музыка? «Командование, это агент Лоуренс, код допуска Альфа Тау Эпсилон. Мне понадобится подкрепление. Протокол Айота должен быть запущен. Отследите мое местоположение и установите блокпост как можно скорее». «И что случилось потом?» Я уже собирался войти в фургон с мороженым, и тут прибыло подкрепление. К счастью, они были готовы ко всему, включая защиту ушей. То есть ты считаешь, что тебя загипнотизировала музыка? Конечно, а что это еще могло быть? Ты помнишь что произошло после того, как тебя обездвижили? Да, отряд ему смог окружить грузовик с мороженым. Я знаю, что это был звук двигателя, но эта штука словно ревела. Она прорвалась через блокпост и продолжала ехать. Мы пустились в погоню, но она продолжала ускользать из наших ловушек. Наконец, в 5 утра она остановилась на обочине и выключила музыку, двигатель. Все. Это приводит нас к сегодняшнему дню. SCP-490 должен содержаться в гараже для хранения 17-гольф. Его дверь заменена на звуконепроницаемую дверь с внутренним кодовым замком. В SCP-490 должны быть отключены все четыре колеса с помощью стандартных парковочных ботинок, и он должен быть постоянно прикован к четырем молибденовым римболтам, утопленным минимум на 3 метра в твердый бетонный пол. К сожалению, агент «София» погибла из-за аномальных свойств 4.9.0. Похороны состоятся завтра в 9.00. Теперь мы узнали ряд аномальных свойств, проявленных этим SCP во время его локализации и предварительного тестирования. SCP-4.9.0 – это фургончик с мороженым 60-х годов, построенный компанией Ford. Он выглядит механически стандартным, за исключением аудиосистемы, которая не реагирует на операторов, хотя кажется исправной. Ключ от автомобиля закреплен в замке зажигания и не может быть извлечен никаким способом. SCP-490 может управляться и функционирует нормально во всех отношениях по сравнению с другими автомобилями той же модели. Между двумя и пятью часами утра по местному времени SCP-490 будет работать самостоятельно и двигаться на низкой скорости в случайном порядке по местным дорогам. В это время он будет функционировать в своем пиковом состоянии, проигрывая мелодию из динамиков. Мелодия не идентифицирована, но похожа на музыку, проигрываемую на неаномальных грузовиках той же марки. Однако она никогда не зацикливается и ни один из ее фрагментов пока не может быть идентифицирован. Записанные фрагменты не несут аномального эффекта. Любой человек, услышавший музыку, начнет продвигаться к автомобилю, игнорируя любые указания, остановиться. По достижению автомобиля задние двери грузовика откроются и человек войдет внутрь, закрыв за собой двери. Двери запечатываются и их невозможно открыть обычными средствами, а в случае несанкционированного вмешательства начнется преследование ответственного лица. Если пострадавших несколько, то каждый из них выстроится в линию и будет ждать, пока двери снова откроются или пока не истечет трехчасовой промежуток времени. Субъекты, находящиеся вне автомобиля, по истечению времени разбегаются в явном замешательстве. При опросе выясняется, что они ничего не помнят о событии. Все лица, которые вошли в грузовик во время звучания музыки, исчезли. В морозильных камерах будут замороженные лакомства. Хотя лакомства будут с традиционным вкусом – шоколад, клубника, ваниль. На обертке рекламируется вкус сюрприза. Заявленный вкус сюрприза – это человеческая плоть, включенная в продукт, которая, как показал анализ ДНК, принадлежит тем, кто вошел в машину и впоследствии исчез. Вопросы? Да, Густав. А вы изучили идентификационный номер? Это может рассказать на моего происхождения. Да, мы рассмотрели этот вопрос. Идентификационный номер автомобиля стерся, и попытки восстановить его не увенчались успехом. Но если это все, тогда увидимся завтра рано утром. Свободны. Похоже, это было не просто а агент Лоуренс. Да, София вызвалась вести эту штуку. Я ничего не подумал об этом. Это не твоя вина. Это могло случиться с кем угодно. Это был ее первый день. Ужасный выход. София знала о риске. Каждый, кто записывается, знает об опасности. Спасибо за утешительные слова, доктор Бак. Не за что. Если тебе нужно поговорить о чем-нибудь... Я в порядке. Мне просто нужно поспать. Похоже, тебе нужно много сна. Это точно.